Президент США Джо Байден внимательно следит за событиями на Украине, получает обновленные данные от Советника по нацбезопасности Джек салливана Заявила об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Назвала она примером операции под чужим флагом, просьбой ЛНР и ДНР к России о военной помощи. А также подчеркнула, что США ни при каком сценарии не отправят войска на Украину воевать с Россией. Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией. Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить. Не существует сценария, при котором президент отправит американские силы воевать на Украине против России.